Это сегодняшнее видео, оно будет не совсем обычным. Во-первых, оно будет более длинным, чем обычное видео. И потому что оно требует, во-первых, ответа на вопрос, куда инвестировать деньги. Во-вторых, это будет презентация, рассказ о тренинге, который будет 7-8 декабря в Москве, будет приходить в субботу-воскресенье, то есть будем конкретно работать над вашим инвестиционным портфелем. Выбор создавать пассивный доход или не создавать он в принципе не стоит, вот это нужно для себя совершенно четко понять, это целый спектр технологий, целый спектр вопросов, которые мы решили закрыть за два дня. То есть наша задача в форме интенсива, в форме конкретных заданий сделать большое количество работы, на которой у вас не хватает времени, потому что это можно было бы делать в форме онлайн-тренинга. В течение нескольких недель выдавать задания, но, ребят, ни у кого нет времени, чтобы две недели плотно работать над супер важной темой – это создание пассивного дохода. Но при этом мы четко понимаем то, что мы не можем этого не делать, поэтому мы изолированно закрываемся от всех на два дня, выполняем конкретные задания и получаем конкретные результаты. Инвестиционный портфель, подушку безопасности, понимание конкретных инструментов, которые должны быть в этом портфеле как будет меняться ваш инвестиционный портфель со временем. И мы запускаем доходную недвижимость, мы запускаем инструменты инвестирования в интернете, мы разбираемся с вашей кредитной историей, понимаем как ее улучшить, либо что с ней нужно сделать для того, чтобы банки начали смотреть на вас по-другому. Мы понимаем, что такое кризис и как будет меняться портфель, и мы совершенно спокойно входим в эту историю. Почему мы решили вообще его провести и в чем смысл этого мероприятия? Дело в том, что очень много мне приходится отвечать на вопросы, часто пишут в директ, в инсту, часто пишут в комментариях под видео, куда инвестировать деньги. Причем вот я собрал несколько вариантов. Первое, первый тип вопросов – это куда инвестировать конкретную сумму денег. 100 тысяч рублей, 200, 300, 500 и так далее. Часто это кредитные средства, часто просят вообще рассказать, как это делать без денег, часто это история, когда это связано с каким-то событием. Снижение ключевой ставки, либо конец экономического цикла, как это происходит на конец 2019 года, нужно четко понимать, то, что текущий экономический цикл практически самый длинный в истории, да? но при этом экономический рост он находится на втором месте, то есть после Второй мировой войны. То есть после Второй мировой войны был очень низкий экономический рост и сейчас мы имеем ровно такую же ситуацию, то есть Центробанки всего мира печатают деньги, стимулируют экономику, снижают ключевые ставки. Мы впервые видим то, что появились не только депозиты с отрицательной процентной ставкой, да, когда ты кладешь деньги в банк, и с тебя берут комиссию за то, что они там лежат, но еще и кредиты с отрицательными процентными ставками. Вы понимаете, то что сейчас есть некий прецедент, то что любые действия крупных экономик мира и приводит к тому, чтобы вообще экономический цикл продолжался. И мы понимаем то, что праздник заканчивается и в этой ситуации нужно совершенно четко знать, то, что часть активов, которые уже есть в вашем портфеле или возможно те, которые вы только планируете купить, они будут дешеветь. И как составить тот портфель сбалансированный, который будет э, устойчив к кризису. Причем здесь одна из ключевых вещей, вот мы сразу переходим к контенту некому, да? то, что портфель должен состоять из активов которые не будут коррелировать друг с другом, да? если у тебя есть в портфеле акции и облигации, у тебя должны быть инструменты, которые будут либо не зависеть от движения акций, да? то есть мы знаем, экономический цикл заканчивается, рынок акций начинает падать, да? соответственно, у тебя должны быть инструменты в портфеле, которые не будут падать вместе со всем остальным рынком. Это и доходная недвижимость, это и криптовалюты, еще широкий набор инструментов, которые, ну, которые применяю я и о которых конкретно я буду рассказывать в течение двух дней. Причем, почему именно два дня? На мой взгляд, это именно столько времени нужно ответить на вопрос, куда инвестировать деньги. Почему? Потому что у каждого будет свой абсолютно разный ответ. Для кого-то 12% в коммерческой недвижимости, денежный поток – это нормально. Для кого-то 200% рост, среднегодовой рост биткоина за последние там 6 лет – это слишком мало. И Моя задача показать вам технологию, которую использую я и которую мы используем внутри нашего клуба инвесторов для того, чтобы вы могли самостоятельно регулировать инструменты в своем портфеле и для того, чтобы вы были абсолютно уверены, что через 5, через 10, через 15 лет у вас будет определенная сумма денег в таких-то активах и вы сможете получать такой пассивный доход. Причем мы пройдем системно от технологии, постепенно сформулируем цели, проведем вашу финансовую диагностику, 8 параметров то есть вы определите в какой точке вы находитесь сейчас после этого мы просчитаем в будущее на несколько лет вашей стратегии то есть конкретный набор инструментов и конкретную доходность по которым вы сможете распределить те деньги которые у вас уже есть как использовать кредитное плечо возможно вы для себя решите а кто-то решит что ему пока не стоит этого делать на самом деле мы очень много говорили о том что не стоит рассчитывать на пенсию от кого-то, и если ты хочешь сохранить достойный уровень жизни, и даже когда ты не захочешь уже работать, необходимо над этим работать самостоятельно. То есть выбор создавать пассивный доход или не создавать, он в принципе не стоит. Вот это нужно для себя совершенно четко понять. То есть если ты думаешь, что все само собой там 60 лет произойдет, и тебе не нужно будет ехать в холодном автобусе на завод в 8 утра для того, чтобы получать активный доход, когда тебе вообще этого не хочется, то я бы не стал так рисковать, я бы потратил как минимум сейчас часть времени на то, чтобы создать себе активы в будущем, заплатить себе будущему для того, чтобы позволить себе жить той жизнью, которая хотя бы у тебя есть сейчас. То есть как минимум сохранить тот уровень жизни и образ жизни, который есть сейчас, и как максимум достичь финансовой независимости, когда ты можешь... Покрывать абсолютно все твои потребности и плюс еще обеспечивать и оплачивать свои хотелки. Одна из ошибок, которую мы часто видим, то что люди закладывают очень маленький промежуток времени для того, чтобы добиться результата, то есть ищут конкретные хайповые инструменты для того, чтобы сделать из 100 тысяч там несколько ярдов, да, и причем это физически в голове многие люди реально в это верят, понимаете, хотя самый надежный способ это время, когда ты начинаешь, чем раньше ты начинаешь инвестировать, тем легче тебе и чем более надежно ты создашь свои пассивные источники дохода. Как На самом деле сейчас очень хорошая ситуация, потому что э, на дворе сейчас 2019 год и мы понимаем то, что ставки по ипотечным кредитам бьют все рекорды. Центробанки всего мира снижают ключевые ставки, за ними идут ставки по кредитам, для того, чтобы люди брали больше денег в экономике, и мы понимаем, что с учетом возможной будущей инфляции, фактически сейчас в мире очень много бесплатных денег, которые можно использовать для реализации своих стратегий, и сейчас денег в экономике много. То есть кризис – это когда высушивается ликвидность, и когда денег становится в экономике мало, в тот момент реализовать какие-то стратегии доходной недвижимости будет гораздо сложнее, в тот момент у вас дол должна быть некая сумма денег, на которую вы сможете покупать различные активы. Когда ты планируешь свои инвестиции на 5 лет, на 10 лет, на 15 лет ты раскладываешь все по полочкам, раскладываешь все по классу активов и ты точно знаешь, как будет меняться твой инвестиционный портфель. Если сейчас в твоем портфеле есть много активного участия, если ты сам запускаешь доходную недвижимость, инвестируешь в криптовалюту, у тебя есть свой кошелек для хранения крипты безопасного, у тебя есть активы в займах, у тебя есть доходный сайт и так далее. То есть доля твоего активного участия в управлении портфелем велика то а, следующих этапов вместо недвижимости у тебя будет появляться рейд фондов за рубежом, у тебя будут появляться облигации, у тебя будут появляться акции на долгосрок. То есть, структура твоих активов будет меняться и как раз нужно совершенно точно понимать, на какой точке ты находишься. У тебя будет больше коммерческой недвижимости, либо ты наоборот купишь бумаги какого-то закрытого поевого инвестиционного фонда, пожертвуешь немного доходностью, но при этом получишь 100% своего времени назад. И вот как раз из этих деталей и состоит сбалансированный инвестиционный портфель. То есть в чем смысл сбалансировки? Первое, то, что он должен быть сбалансирован по классу активов. То есть они не должны падать одновременно, если в стране кризис, если рынок акций падает, другие классы активов должны защищать эту долю твоего портфеля, то есть это может быть недвижимость, это могут быть займы. Причем смотри, здесь есть очень тоже интересная информация, то что а, мой подход а, к инвестированию, то что в моем портфеле есть активы, которыми можно управлять через интернет, то есть мобильность для меня является приоритетным направлением, и как раз отдельный день этого тренинга я посвящу тому, чтобы разобрать инвестиции в интернете. То есть не то, что нужно куда-то поехать, что-то купить, какой-то актив, да, оборудовать передать его управляющей управляющую компанию, потом за этим следить. То есть моя задача, чтобы все инвестиции были доступны через интернет. Единственный класс активов, который не доступен через интернет, опять же, если это не бумаги какого-то э, фонда недвижимости, это недвижка, это доходная недвижимость и это доходная недвижимость в Москве. Конкретно на тренинге у нас будет отдельный день, посвященный запуску доходной недвижимости, то есть мы разберем Какие тренды будут в 2020 году. Я дам конкретно свою стратегию. Почему я сейчас не использую распил при инвестировании в недвижимость? Что с посуточной арендой? Мы уже на канале разбирали отдельные видео и разбирали закон, который сейчас был принят, подписан медведем. До этого был закон в апреле, который подписал Путин. И есть некая неопределенность: а что же будет дальше? А как посмотреть, как будет развиваться рынок недвижимости, и как предусмотреть, что будет через 10 лет и как скорректировать свою стратегию сейчас? Именно об этом мы будем с вами говорить на первый день, то есть как выбрать недвижимость, как использовать кредитное плечо, какие стратегии вообще в принципе можно использовать. Итак, за два дня у нас есть набор конкретных задач. Первое – составить балансированный инвестиционный портфель, который будет соответствовать вашим целям. Вы будете совершенно четко понимать, какая сумма у вас будет через 5, через 10, через 15 лет, в какие конкретные инструменты нужно инвестировать на текущем этапе и как необходимо будет менять портфель последующий, то есть мы дадим конкретную технологию и дадим конкретные калькуляторы, которые вы можете использовать ежедневно или ежемесячно для того, чтобы изменять свою стратегию. То есть мы покажем вам путь и расскажем, как будет меняться ваша карта с учетом того, что в стране либо кризис, либо есть экономический рост, либо рецессия, либо инфляция, либо дефляция и так далее. То есть портфель должен быть устойчив ко всем вариантам, как будет развиваться экономические события, и именно об этом будет наш двухдневный тренинг. Следующее это подушка безопасности. Это как раз защита не от внешних факторов, хотя это тоже справедливо для подушки безопасности. Это защита от того, что может произойти именно с вами. Часто бывает так, что вам нужны деньги в моменте. И вот как раз задача сделать так, чтобы если вдруг вам понадобились деньги, вы не смогли работать, потеряли бизнес, потеряли работу, либо просто заболели, либо просто не хотите, у вас есть подушка безопасности для того, чтобы вы смогли продержаться определенное количество времени и не начать распродавать свои активы, потому что часто бывает так, что тебе надо продавать, вот у тебя нужны срочно деньги, а цена активов сейчас не самая высокая. И вот как раз, чтобы не допустить такой ошибки, мы отдельный блок выделили в эту тему. Доходная недвижимость, То есть здесь на самом деле важно понимать что она должна быть в портфеле каждого человека и сейчас лучшее время для покупки потому что во-первых очень низкие ставки по ипотеке денег в стране много и в принципе кредитное плечо можно использовать во-вторых, сейчас есть отличная возможность приобретать абсолютно белые стратегии, то есть недвижимость, которую можно не пилить, которую можно сдавать посуточно, которая есть в Москве и которую можно передать в управление, сейчас доступна по цене, то есть сейчас на рынке есть предложения, которые позволяют настроить денежный поток так, чтобы недвижка сама себя окупала в течение 10-15 лет и плюс Давала еще свой пассивный доход. Тут, вот как раз эти инструменты мы планируем разобрать. Плюс, помимо недвижимости, я опять же говорю про свой инвестиционный портфель, потому что моя задача дать вам конкретный набор инструментов и помимо недвижимости мы будем прорабатывать инструменты, которые позволяют инвестировать через интернет, то есть те инструменты, которые доступны с мобильного телефона, те инструменты, которые доступны с компьютера и те инструменты, которые ликвидны, то есть которые вы можете зайти и продать достаточно быстро. Мы с вами запустим одновременно несколько инвестиционных процессов, то есть одно дело, когда ты выбрал рынок акций и инвестируешь в него 15 лет подряд и ты понимаешь, то, что Скорее всего, ты достигнешь финансовую свободу, если будешь такую-то сумму откладывать в течение такого количества времени. Но э, в России сейчас, в 2019 году ситуация такова, что нужно просто э, быть слишком ленивым человеком, чтобы не запустить одновременно много дорог. Потому что есть стратегии, которые могут выйти, позволить тебе достичь финансовой свободы в течение четырех лет. Есть стратегии, которые позволят достичь финансовой свободы в течение десяти лет и хорошая новость в том, что тебе не нужно в три раза больше денег для того, чтобы это сделать? То есть есть стратегии с кредитным плечом, есть стратегии, которые супер доходные, но при этом требуют небольшого количества денег, и если все пойдет хорошо, то ты достигнешь финансовой свободы гораздо быстрее. Поэтому запуск как раз вот нескольких одновременных процессов на пути к финансовой свободе – это наша задача, которой мы будем заниматься на второй день. Отдельная тема, помимо технологий, помимо инструментов инвестирования в интернете, мы подробно разберем анатомию кризиса. А что будет происходить с финансами? Что будет происходить с обычным рынком акций? как будут меняться активы в недвижимости, как э, инвестировать в займы, потому что ты должен понимать, что если ты даешь кому-то взаймы, то в кризис э, эта история она может очень сильно тебя подкосить, но есть инструменты инвестиции взаймы, займы, которые будут устойчивы работать и в кризис в том числе. Как инвестировать в государственные закупки, плюс как инвестировать в бизнес. В первый день у нас будет отдельная тема, как упаковать свой инвестиционный проект для того, чтобы привлечь внешние инвестиции, то есть это целый спектр технологий целый спектр вопросов, которые мы решили закрыть за два дня. То есть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 и как это делать по технологии, мы будем разбираться 7-8 декабря. Поэтому приходите, буду рад вас видеть, будем работать.